Добрый день, уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги. Позвольте сердечно поприветствовать вас в столице России. Надеюсь, что у вас было время не только встретиться для того, чтобы обменяться мнениями о работе по развитию мировых мегаполисов, но и почувствовать красоту столицы России, почувствовать красоту города, которым гордятся все граждане моей страны, почувствовать красоту Москвы. Ваша конференция проходит в трудное время для всех нас. Только что Россия пережила череду жестоких террористических атак, среди которых и чудовищная трагедия в осединском городе Беслане. Я хочу поблагодарить всех жителей столичных городов и мегаполисов мира, которые вы представляете, за поддержку, сочувствие и сострадание. Поблагодарить за ту помощь, которая поступает к нам сегодня из за рубежа. Мы воспринимаем все это как свидетельство солидарности перед этим общей угрозы терроризма. Трагические события в Беслане и Джакарте, в Мадриде и Москве, в Стамбуле, Нью-Йорке, Вашингтоне в других городах планеты подтверждают, что террористы объединены в широкую международную сеть. И победить террористов можно только в том случае, если реально, на деле объединить усилия всего мирового сообщества. Убежден, что наращивать антитеррористическое взаимодействие надо по всем направлениям и на всех уровнях. Как на международном, с центральной координирующей ролью организации объединенных наций, так и на национальном, в том числе и на муниципальном. Думаю, что здесь присутствующие руководители мегаполисов понимают, о чем я говорю, потому что... Именно жители крупных городов, прежде всего, являются атаками, являются целями для атак террористов. Линия фронта этой навязанной нам войны может проходить через каждую улицу и каждый дом. В этой войне нет тыла и нет нейтральных зон. А там, где террористы не встречают должного отпора, возникают их базы, и координационные центры. Надо признать, что принимаемые до сих пор меры не были адекватными масштабом и разрушительному потенциалу международного терроризма, подрывающего сами основы нашей цивилизации. Сегодня для борьбы с террором необходима мобилизация всех ресурсов и государства, и общества, и граждан. Причем в каждой стране. Ни одна из них не застрахована от террористических атак. Мы давно предупреждали об этой опасности. Но наш голос далеко не везде был услышан. Более того, мы столкнулись с проявлением двойных стандартов по оценке терроризма. Даже сегодня не преодолены эти губительные для мира и эти общие безопасности взгляды. Остаются попытки делить террористов на своих и на чужих, на умеренных и радикальных. То есть по существу оставляются лазейки для террора, удобные лазейки в общественном сознании. Все еще существует снисходительно оправдательное отношение к убийцам, что равносельно пособничеству терроризму. Я призываю вас вспомнить уроки истории. Давайте вспомним 1938 год и Мюнхенский сговор. Конечно, разные ситуации. Конечно, разные по масштабам последствия, которые наступили после Второй мировой войны. Но ситуация очень похожа. Ни в коем случае нельзя Поддаваться мысли о том, что, пойдя на поводу у преступников, мы можем что-нибудь для себя выторговать, Можем надеяться на то, что они оставят нас в покое. Этого не произойдет. Каждая уступка потенциальным преступникам ведет к их агрессии к расширению требования и умножает потери. Сейчас в России мы серьезно готовимся к тому, чтобы действовать против террористов превентивно, но в строгом соответствии с законом, нормами Конституции и, разумеется, в строгом соответствии с нормами международного права. Ведь обеспечение безопасности граждан – это не только обязанность власти любого уровня, но и основные критерии, по которому люди сегодня судят об эффективности ее работы. Уважаемые коллеги и друзья, ваша конференция уже совершается. И, насколько мне известно, она прошла плодотворно по деловому. Иначе не могло и быть, ведь здесь собрались люди, привыкшие делать свою работу четко, без пустых разговоров. Собрались те, кто умеет творчески и новаторски управлять огромным городским хозяйством. На ваших плечах огромная ответственность, конкретная работа. Очень хорошо понимаю и чувствую вашу ответственность, поскольку сам работал в крупном городе пятимиллионном Петербурге. Вы ближе всего к населению и несете ответственность за каждую мелочь. Должен сказать, что дипломатия городов становится эффективным механизмом решения не только социально-экономических, но и политических проблем. В этом плане, несомненно, важным событием можно считать создание Всемирной Организации Городов и Местных Властей, учредительная конференция, которого состоялась в мае этого года в Париже. Мы приветствуем создание этого форума и намерены северно содействовать его работе. Считаю также весьма полезной и своевременной инициативу мэров городов Парижа, Лондона, Берлина и Москвы, о чем мне только что рассказал мэр нашей столицы, господин Лучков. Инициатива направлена на регулярную совместную работу, на обсуждение насущных задач, стоящих перед нашими крупнейшими городами Европы. В заключение хотел бы поблагодарить вас за Ту большую и полезную работу, которую вы, которой вы посвятили эти дни. Хочу вас поблагодарить за то, что вы начали возможным приехать в столицу России. И выбрали ее местом для своей встречи. Да. Я от всего сердца желаю вам успехов. Всего доброго. Спасибо вам большое за внимание.